его действия и даем оценку вообще. Продолжается рабочий визит ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в Киргизскую республику. Студенты химического института имени Бутлера Казанского федерального университета стали победителями с Российской олимпиады по общей химии. Вообще я занимался олимпиадами еще в школе, поэтому примерно всегда представляю, какие задания на олимпиадах бывают. Всем привет! В эфире «Универньюз», в студии Илья Андрей. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров в рамках рабочего визита встретился с руководителем Дипломатической академии Министерства иностранных дел Киргизии Чинара Дамкуловой. Обсуждались вопросы проектирования совместных программ подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров, а также программ аспирантура под двойным руководством. Кроме того, была затронута тема привлечения специалистов Академии к участию в проектах Института исследований Центральной Азии КФУ для изучения политических, экономических и социокультурных процессов в регионе.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 вот. И э, таким образом мы можем увидеть действительно интересный диалог, но здесь, конечно, вызывает определенное сомнение, что такое произойдет, потому что американская сторона, она обычно боится острых вопросов, потому что, ну, откровенно скажем, Байден очень э, редко бывает готов к острым вопросам и э, очень легко впадает в такую сложную ситуацию для растерянности. Вот я боюсь, что на острый вопрос он э, на переговоры, всего, не пойдет, а будет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 Сам Байден заявил, что, по словам его доктора, у него нет ни болезни Альцгеймера, ни деменции. Ленардо Влесьяров, Илья Андреев, Виолетта Басова. Универ Ньюс. В рамках рабочей поездки представителей Казанского университета в Киргизию состоялась встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с председателем кабинета министров Киргизской республики Улугбеком Мариповым. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества в научно-образовательной сфере. Ректор КФУ предложил начать активную работу по разработке совместных образовательных программ 2 плюс 2 и 3 плюс 1 с узами Киргизии. Также Ильшат Гафуров отметил, что сотрудничество в сфере образования может идти рука об руку с активным участием российских промышленных и добывающих компаний на рынке Киргизской республики. Кроме того, в процессе обсуждения была затронута тема возможного создания филиала Казанского университета на территории республики. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская олимпиада по общей химии для студентов первого и второго курсов. Все подробности расскажем далее. Студенты второго курса химического института имени Бутлерова Казанского университета заняли первое общекомандное место и первое, второе, третье места в индивидуальных зачетах. Все, что нужно было сделать для участия на этой Олимпиаде – отправить заявку на участие одной команды, включающую не более пяти обучающихся. О своей подготовке рассказал Рустем Гамиров, который занял третье место. Вообще я занимался Олимпиадами еще в школе, поэтому примерно всегда представляю, какие задания на Олимпиадах бывают и... Не сказать, что как-то особенно готовился, просто повторил какие-то темы. В общекомандном зачете команда Казанского университета набрала 284 балла. В индивидуальном зачете учитывались результаты шести выполненных заданий. Мы на Олимпиаде встретили людей, которые были в Сириусе, которые были на Всероссийской Олимпиаде школьников по химии на заключительном этапе. И мы примерно прикидывали, что у нас есть достаточно серьезная конкуренция по составу. Но несмотря на это студенты Казанского университета одержали победу на Всероссийской олимпиаде по общей химии. Инжиминибаева, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!